Примерно, ну, может быть, не год, может быть, чуть меньше назад я проходил э, специальный тренинг. Можешь закрыть? Я проходил специальный тренинг о человека, чем он известен. Э, он, во-первых, э, ну, он богатый человек. В Италия, Калифорния, там, в Голливуде, там рядом со звездами. Он один из тоже известных таких людей. Фишка в том, что у него есть... Э, ну, он кое какими вещами делится с людьми, да, он общается с известными предпринимателями, миллиардерами, известными людьми, там Шварцнегер, там и так далее. То есть его там навили очень много разных миллиардеров, которые в гости, а он с ними разговаривает, общается. И фишка в том, что он он собирает такие очень важные фундаментальные вещи у каждого из этих Людей, да, он собирает такую идеальную, он старается собрать такую идеальную схему, то есть понять, чем эти люди все похожие и основные, скажем так, все их стороны, которые позволили сделать так, что они заработали свои деньги. В принципе, он собирает такое, значит, золото такое, с каждого из этих людей, он собирает важный момент, он передает это людям. Базовые, основные, фундаментальные вещи, без которых невозможно преуспеть в бизнесе, в любой сфере. Вот. И а, у него есть свои определенные курсы, которые он дает, то есть они у него просто есть. Он говорит, я объясняю, это те. люди, которым все дается бесплатно, они никогда это не ценят. Даже если вы дадите самое лучшее, чего платно, он, он просто не осознает важности. Поэтому прежде чем вы что-то получите, вы должны... Это закон... Это закон, это как Вселенная так работает. Хотите или нет, но это так работает. Если вы это, за это заплатите, вы изучите это. Тогда вы получите от этого максимально. Если вы этого не сделаете, вы можете бросить на пол люди. Вот мы будем вот в эти 20 сколько-то дней, да, мы постараемся пройти эти все уроки, да, их много, их 70 шагов, 70 очень важных вот таких шагов которые а, и создают вот этот фундамент, на котором находится. И сегодняшний тренинг будет называться «Мозг миллиардера» и а, «Голос Дженнифер Лопес». Мы будем говорить о ядре успеха. А можете называть это, как хотите. Да? Будем начинать с самых важных вещей, то, что приведет вас к результату, к тому, к чему, для чего вы сюда пришли. Кто хочет лучшей жизни. А, Кто-то здесь для того, чтобы больше денег у него было, улучшить качество своей жизни, своей семьи. Кто-то там... Кто-то может быть, у всех разные желания: кто-то хочет любви, кто-то здоровья, кто-то счастье, да и так далее. То есть все те вещи, которые нужны. Каждому. Так вот, цели, к которым вы идете, успех, который вы преследуете, вот к этому мы будем идти на протяжении вот этой жажды скорости. Все эти шаги, они работают как симбиоз, то есть как общий организм. Один шаг будет дополнять другой шаг. И вот эти а, шаги и вот сегодняшний шаг. Он является таким ядром. Это одни самые важные шаги. И вот он так и называется – мозг миллиардера. Значит, если люди этот шаг поймут неправильно, то, о чем я буду сегодня говорить, поэтому я очень хочу, чтобы вы сфокусировались на э, супер уровень, да, на максимальный уровень, который у вас есть. Скажем так, 3-4 первых тренинга нужно быть сфокусированным максимально. Если поймете их неправильно, ваше дальнейшее развитие, рост, вашей карьере, он просто приведет в конечном итоге к нулю. Потому что если вспомнить меня, там, я с 20 до 26 лет, я много где работал, я ходил в море, там, занимался автомобилями, я много где работал. Я делал ремонты в домах, там, окна там, в различных домах, много где. Я много где пытался найти свою дорогу. Сейчас, когда я оборачиваюсь назад, я почти понимаю, вот сегодня да, некоторые такие моменты, пройдя этот курс, да, многие другие вещи, многие тренинги. Я теперь понял, почему у меня есть результат в бизнесе. Потому что один из известных предпринимателей сказал такую простую фразу. Чтобы получить то, что ты хочешь, ты должен заслужить то, что ты хочешь. Мир не настолько ненормальный, чтобы вознаграждать недостойных людей. Что это означает? Это означает, что большинство людей в жизни являются жертвами их собственного формирования жизни. Поэтому в течение вот этих нескольких недель а, вы будете учиться. Люди сегодня фокусируют свое внимание на том, э, что однажды в их жизни приблизится какая-то лотерея. Однажды придет дядя Вася, дядя Сэм, и все за них решит. Поможет, подскажет, научит там и так далее. Завтра будет лучше, чем вчера. там Чем э, сегодня. Да? Только потому, что... Ну, только потому, что завтра многие люди надеются на звезды. Именно поэтому огромное количество людей сидят в этих лотереях, в этих ставках и так далее, и так далее. Они надеются на счастливое обстоятельство. Тогда как миллиардеры, они все говорят такие вещи, как «Достоин ли этот человек многого?» Хотите стать хорошим актером, родителем, спортсменом, сыном хорошим, дочерью? Вы хотите быть в хорошей форме? Хотите сбросить 10 килограмм? Знаете ли вы формулу, чтобы сбросить 10 килограмм? Чтобы сбросить 10 килограмм, прежде всего вы должны заслужить того, чтобы их сбросить. Зазначить никаких коротких путей. Я имею в виду никаких 10 килограмм за 3 дня, или за один день, или за 2 или за 1 неделю. Или накачаться за 48 минут, или заработать 10 тысяч долларов в месяц и сразу, или за час. Хотите заработать миллион баксов, вы должны понять. Вы хотите обеспечить свою, свою семью себя? Почему бы вам для начала не заслужить вот этот миллион долларов? Позвольте дать немного времени самому миру, чтобы он нагнал. Дать ему время для этого. Будет у вас и миллион долларов на вашем будет у вас хороший дом, будет хороший автомобиль, будет счастливая семья, будет здоровье, все будет. Если сегодня у вас нет того количества денег, которое... Помните, что я вам, мир не, не идиотское место вознаграждать огромное количество незаслуживших. Этого. Вот насколько велик ваш личный фактор заслуживания от одного до ста. Так вот люди, которые заслуживают многого, люди, которые заслуживают много, они... Э, что что они делают, чтобы заслужить что-то в, в их жизни? Вот я постараюсь это одним словом. Первое. Осведомленность. Насколько вы осведомлены... Э, окружающей среде, насколько вы знаете то, о чем, вы зан... чем вы занимаетесь? Или насколько вы знаете то, в чем вы хотите? Небольшой тест для вас, да? Вы меня сейчас слушаете с компьютера, да? У вас есть там перед вами клавиатура. Например, что значит F5? Да. То, что эта клавиша делает? Она обновляет страницу. Что F7 делает? А если мы поговорим с вами, насколько вы знаете вот систему Forsage Info, все ее функции, знаете ли вы, где важно знать, знаете ли вы, как подтверждать квалификации, знаете ли вы, как а, а, от, там доступы какие-то, открывать. Я знаю людей, которые задают по миллион вопросов. Я знаю некоторых людей, которые сейчас даже не участвуют. Вот 15 часов, 20. Я знаю, что некоторых капитанов здесь нет. На самом деле это большая, это плохо, что их нет. Есть те вещи, без которых всегда что-то будет валиться. И всегда будет один и тот же вопрос. Что я делаю не так? Почему мне постоянно не получается? Что я делаю не так? Почему у меня разваливается сеть? то то то это. Поэтому э, вы мне скажете, зачем все это знать? Есть, есть куратор, который мне скажет, расскажет, Он же для этого, в принципе, создан. Что у меня такого дорогого. Каждый раз смотрите на клавиатуру, в систему, и вам лень узнать самому. На самом деле, я не только э, на вас это говорю, я и себя имею в виду, я тоже многих вещей не знаю, тоже то, такой же человек, как и вы, потому что есть три типа людей в мире. Первое – люди, которые наблюдают, второе – люди, которые делают так, чтобы вещи происходили в мире, и третье – люди, которые интересуются, люди, которые задаются вопросом, что происходит. Значит. Например, да, сколько граммов протеина надо съедать в день, что сахара нужно максимально употреблять. Средний человек скажет, ну я не знаю. Я тоже не знаю. Я не знаю. То есть люди интересуются их осведомленность жизнью на низком уровне. Чтобы заслуживать то, что вам нужно, нужно начать заслуживать тот фактор, который вы хотите заслужить. За шаг, скорее всего, будет один из тех, которые вы будете переслать два раза, три раза, не знаю. Почему он первый? Потому что это фундамент, как я сказал. Один из миллиардеров, Уоррен Баффетт, один из самых богатых людей. Ему за 80 лет это один из самых таких, это особенный человек. Именно поэтому он сегодня миллиардер. Многие годы он был самым богатым человеком. Многие годы, да, вы знаете, ежегодно там самые богатые люди есть. Он многие годы был самым богатым человеком. Просто богатым. Он был уважаемым, он остается таким интеллигентный, начитанный, разносторонний, интересный. И на Ютубе есть много там, где берут у него интервью, там, да, и ему задают вопросы, да, разные, да. И какой-то, э, кто-то из студентов у него спросил, э, ну, как можно стать таким успешным, как вы, и он ответил ему на вопрос. Вот он говорит, вот смотри, студент говорит, представьте, что вы в школе произошло такое магическое чудо, и вы там оказались, там, джим вам одно из желаний, важно, и э, вы можете из этой комнаты выбрать одного студента, и, и если вы правильно выберете из этого студента, да, вот у вас там 30 человек, 50 человек, 100 человек, неважно, не то вы, если вы выберете, то вы будете получать 10% всех денег, которые он будет зарабатывать, до кого вы выберете, да, то есть как бы вы выбрали того студента, Который станет там нищим или который это, как вы будете, там команды. Самая красивая девушка, самый симпатичный парень, там, еще что-то, да, физически развиваться. Это хорошее качество, это... это самые или лучшие качества, по которым вы бы выбрали этого человека. Того, того самого человека, который будет успешным в жизни. Парень, который получает пятерки или тот, который получает двойки постоянно. Там какие-то другие вещи, да. Подумайте, вот задумайтесь. Лично я сам думаю, да, я бы, наверное, искал того человека, который, я бы поставил на того человека, который лучше всех разбирается в чем-то, да? а, То есть нужно что-то большее, что делает его достойным этого, да, то есть э, того, чего мы, возможно, не знаем, да. Мы, мы, мы многого не знаем. Вот на кого бы вы поставили? И э, поставили бы вы вообще на себя сочетать там 10 лет зарабатываете вы? Либо вы э, там... Представляете, да, вы выбрали человека, а он миллиардер, вы будете действовать. Выберешь не того, ничего не получится. Вот вы в таком замешательстве, вы ничего не знаете. Может быть, там, не всегда тот, кто, там, не, сам, не, не самый умный иногда преуспевал, самый лучший, не самый там, не самый сильный, там. Мы будем еще об этом говорить, да, иногда это не самые, вот эти вещи делают человека преуспевающим. Мы сейчас вот договорим об этом. Потому что Дарвин, он так говорит, самый сильный, не самый умный выживает, а тот, кто имеет способность изменяться, меняться, совершенствоваться, улучшаться и так далее изменяться. Вот мы будем говорить о материальных пока ценностях, да, которые увеличат ваш фактор заслуживания. Вопрос в том, как я говорю, поставили бы вы на себя? Если вы на себя не поставили, то почему? Чтобы вы в себе поменяли, чтобы вы изменили, чтобы ваш факт. Заслуживания, он э, поднялся до самой крыши. К нам подключился. Э, и, э, выключите, пожалуйста. Так, э, дальше поехали Какие есть факторы, которые влияют на э, степень вашего заслуживания? Факторы: смелость, терпение, мудрость, факулька, сосредоточенность, да. Вот все эти вот. И на кого бы я присмотрелся в первую и э, я скажу, почему бы я его выбрал. Я бы пригляделся к тому, что боль, кто более осведомлен, кто больше другие интересуется, кто больше, кому интересно. В одной книге писалось, если у вас есть э, ребенок, и вы хотите узнать, насколько у него, там одарен, какие у него там всего 2-3 года, и как вот это все, что нужно сделать. Дали очень интересный такой ответ. Присмотритесь к детям, да, и посмотрите, кто из этих детей более наблюдатель, кто из них более любопытный, кто а, из них более всех интересуется. Кто из них больше всего расспрашивает, задает постоянно вопросы. Не все такие, но есть много таких. Кто, кто из них более любопытный? Кто замечает те вещи, которых больше никто не замечает? Они сказали, это лучший индикатор о будущем потенциале. Уведомленность, заинтересованность в чем-то. Самый быстрый путь к увеличению тех параметров, которые увеличивают то, чего э, кто вы заслуживаете. То есть увеличивает ваш факт, Богатства. Мой первый и самый простой совет Вам: да: сфокусируйтесь на, сейчас на том, что непонятно для вас. То, что вы не улавливаете. И это самый важный шаг к осведомленности. Сфокусируйтесь на том, что вам непонятно. В одной из книг Алана Келлера там про женщину, которая вообще все чувства потеряла, не чувствовала запахов, ни вкус зрения, ничего. И это реальная женщина в 30-х годах она жила стала использовать оставшиеся у нее возможности. А, а, то есть прикосновение. Она прикасалась, и она таким образом она а, имела связь с, с этим миром только через прикосновение. И она настолько была заинтересована жизнью, и она стала жить вот этой полной жизнью, даже не изменяя а, основных органов чувств. Она, она была счастлива, да, что она, у нее есть возможность просто трогать его. А многие из нас, имея все чувства, мы чувствуем мы много чего чувствуем. Мы, мы вкус у нас, и запах и то, и все, и вид, мы не используем. И я много тоже использовал, я не радовался, не придавал значения тем ценным вещам, которые у нас есть, повседневным вещам. И многим, и мне тоже было время, ничего было не интересно. Дарвин сказал, что жизнь, она слишком даже сложна для нас, людей то мы начинаем искать то, что нас отвлечет от реальности, да? Мы интересуемся больше тем, что нереально. Компьютерные игры, фермы какие-то в одноклассниках, танчики ищут, а, там еще что-то где-то. Вместо того, чтобы пробиться в жизни и начать жизнь, пользовать ее, строить свой личный дом, свою собственную жизнь, свой успешный бизнес, вместо этого большинство используют какие-то суррогаты. И, вы знаете, это касается многих людей. Даже мне, когда было чуть более 20 лет, а я сам помню, да, я много где работал, ходил в море, мне не нравилось море, потому что тяжело было в работе, в рыбаках, это непростой не труд, и там люди кладут здоровье свое Но 40 лет ты уже никакой, у тебя здоровье никакой, зубов нет, волос нет, ни жизни нет, просто ты раб вот этого судна, в котором ты отдаешь свое здоровье. Я понял, что я захожу, это путь в турник. И что выхода оттуда просто не будет, если я туда пойду. Что моя жизнь на этом закончится. Тысяча, две-три тысячи баксов в месяц, полгода там, полгода дома, полгода там, полгода, полжизни отдаю тут. Единственное, это вот это, это вот это меня ждет. Бутылка пива вечером, никаких нормальных отношений. Да, нормальной жены нет. Жена, если тебя полгода не видит в году, то нормально, что найти. И 90% 80% я не знаю, сколько там так оно и происходит. А ведь я мечтаю о собственном красивом доме. Я мечтаю о верной, умной, красивой жене. Мне нужны нормальные отношения. Я хочу какой-то красивый дом у моря. Я хочу классный автомобиль. Я хочу, может быть, права, ездить на этом мотоцикле. Да и яхту хочется на этом. Я понимал, что я в какой-то ловушке. В каком ловушке не понимаю выхода из нее. Знаете, что я думал? Что лично я думал? Я думал, что я должен умереть. Наверное, это единственный шанс получить то что я хочу я помню я лет 10 я помогал в храме я помогал его строить я помогал охранять его ночами каждое воскресенье в течение 10 лет я охранял его постоянно там да то есть безвозмездное это дело помогал старался то что мог им помогал я думал что может быть там где-то в раю я возможно заслужил себе вот это вот местечко да то о чем я мечтаю красивый дом там любовь там представляете вот такие мысли у меня были иногда. Видите, мы уходим в суррогаты. Мы уходим куда-то в, мест... в нереальное. Может быть, это реальное, конечно, но все равно мы уходим в Мы уходим от жизни. Вместо того, чтобы максимально стараться реализовать свой потенциал именно в жизни, которая нам дана, не просто так. Не просто так мы единственные, кто ходит на двух ногах. Все не просто так. Мы стремимся к тому, чтобы отвлечь нас от повседневного ощущения тупика в жизни. Потому что ты понимаешь, что все, что ты заслуживаешь, это 300-500 баксов до конца жизни. Это 80 баксов вообще. Дарвин все этим и объясняет. Говорит, мы делаем все, чтобы отключить себя от реальности. Вот если ты хочешь стать успешным, ты обязан быть фокусированным на вещах, на том, что происходит прямо сейчас, на сегодняшнем момент. Ты не можешь всю свою жизнь пользоваться клавиатурой и не знать, что делают все эти кнопки. Ты не можешь пользоваться системой Форсаж и не знать всех его функций, даже не интересоваться этим. Нужно переделать свой мозг, чтобы увеличить фактор заинтересованности. Об этом мы будем еще говорить с вами. Сегодня я только буду говорить об, об факторе осведомленности. Это только один из факторов, которыми вы должны овладеть. И, конечно же, это один из самых важных моментов. То есть те многие вещи, через которые вы пройдете, через этот курс, вы получите базовые знания навыки всех этих факторов влияющих на ваш все это будет влиять на ваш успех чтобы получить то что вы хотите нужно заслуживать это Нужно заслужить это большинство людей как я сказал жалуются на внешние обстоятельства наваты все вокруг но не пытаешься объяснить людям что ты работаешь за копейки говоришь ему да а... вот как раз таки эти деньги, за которые ты работаешь, представляет твой альтруизм. То есть ты ничего особенного такого не сделал для мира. Поэтому мир тебе не особо-то. И... Ну нечего тебе возвращать. Ведь все так и работает. Мы получаем только то, что мы даем. Или, например, ты там работаешь где-то на кассе в Макдональдсе, зарабатываешь там 5 евро в час. Наверняка там многие говорят: Блин, почему я тут стою, да? А... 10 баксов, и ты недоволен. И что я этим хочу сказать, что хирург, он всегда заработает больше, чем просто тот, кто нажимает кнопочки на кассовом аппарате. Сегодня вы зарабатываете столько, сколько вы стоите на рынке труда. Это ваша стоимость. Почему уборщик зарабатывает меньше? Потому что любой может махнуть. Для этого не надо большого угла. Вот ценность ваша такова сегодня. И если вы сегодня, сегодня идет так как нужно, это значит, что вы пока что не овладели навыками. Вы не делаете тренингов, вы не пытаетесь выйти вперед, вы не пытаетесь взять на себя некоторые обязательства, вы не пытаетесь перешагнуть через себя, делать то, что просит ваш вышестоящий лидер. Вы не берете инициативу. Нужно продвинуться вперед, сделать то, что не делали раньше. Возможно, не делали то, что, что вам может быть даже не нравится. Что я хочу сказать, это то, что вы должны по свой фактор заслуживания больше. Хотите быть в красивой форме, какие вещи вы сделаете? Кажется, мир он несправедливый? Ну, давайте приведем Гвардснеггер. Да? По 6 часов в сутки он занимался. Каждый день правильно питался. Пользовал различные добавки, там, э, снижал уровень жира. Он понимал все, все вот эти вещи. Да? Конечно, была какая-то химия, потому что человек просто не может выдержать таких тренировок физически. И нужна, нужна какая-то подпись. Достичь этого дольшие сроки мышцы быстрее восстанавливались да в национальном спорте без этого невозможно то считать что это не используя вот эти препараты этим нереально ребят забудьте про это есть это без этого никак вы хотите жить в таком мире где например он там старается качается делает все это пытается вот поднимает эти Веса огромные, но ничего не меняется Он как был жирным Представьте, что вы, как бы вы ни работали Вы, вы остаетесь таким А Парень, который живет в Макдональдсе Каждый день стал тянутым, красивым Фигура улучшилась Это не наш мир, у нас таких нет правил Это где-то в другом измерении По таком не хочется жить, потому что Понимаешь, как действует Я хочу жить в нормальном мире В котором мы живем Я должен сокров... Есть больше овощей больше двигаться, тренироваться. Мир, здесь есть логика. Ходишь, что спорт, который тебе нравится, подходит, сжигаешь калории, там, да, там. Я буду делать то, что вот эти все вещи, да, и тогда я буду здоровым и красивым. Вот эти все вещи, они будут увеличивать мой фактор заслуживания. Если вы смотрите на себя и вас что-то не устраивает, пора что-то изменить, пора начать действовать, пора... Стало пора переменам. Время заслужить больше. Если мы говорим о богатстве, Билл Гейтс имеет 40 миллиардов долларов, да? да, большинство других людей не имеет этого. Вы можете сказать, он не заслуживает. Возможно, вы будете правы. Но он имеет свою ценность в мире. Он дал полноценные компьютеры в мир, да. Он и Стив Джобс, да, там они с 12 лет до 30 сфокусировались, сфокусировали, чтобы это сделать. Там, Билл Гейтсу потребовалось 19 лет, чтобы стать 20 до 30 он не взял ни одного отгула, ни одного дня. Он сидел 10 лет в этом офисе, бил, бил, ел, ночевал, все в этом офисе. В течение 10 лет. Никто не знает эти 10 еще будут тренинг к этому, темных 10 лет. Я думаю, он заслуживает уважения больше, чем кто-либо другой. Потому что он больше миру, чем большинство. Может, он не заслуживает шить. Потому что точно он заслуживает больше, чем... Нельсон Мандела сидел 27 лет, ни за что, поместили в тюрьму, он был невиновен, он остался... он ментально не сошел с дороги, он простил всех тех людей, которые его посадили. И он сказал, я сделаю большие вещи, когда я выйду из Тю. Что он сделал? Он получил Нобелевскую премию мира. Даже когда он вышел, там была команда какая-то, там тоже в школу они играли в вот этом где, я не знаю. Кто не верил в эту команду, там, э, они, они всегда проиграли. Он единственный, кто в них поверил, и команда выиграла. У него всегда была цель. У него было... Он очень много сделал для своей страны. Да, этого. Их фактор заслуги он э, дошкаливает. На самом. Поэтому никого из нас не осуждали на 27 лет. Поэтому он заслуживает эту премию, он заслуживает призы, вот эти все уважение, признание. Всех все все его знают, все известные люди знают. Если вы возьмете ваших богатых и бедных друзей, большинство бедных друзей они не заслуживают. Вам нужно набраться смелости, чтобы мир на самом деле более справедлив, чем о нем говорят там с миром логичный. Все законы, которые работают в мире, это мы действуем. Вместе. Проблема всегда в нас. Мы всегда ищем все вокруг, но мы никогда не смотрим. Да, возможно, мир не всегда э, справедлив не всегда справедливый, но несмотря на то, что говорят и думают люди, да, он на самом деле он предельно справедливый, он наиболее даже справедливый раньше. Там, тысячу лет назад хотели бы вот, делали, что -то, что -то, там грабили, да, сжигали, там, думали, что если она что-то там делает, какие-то вещи она сказала странные, да, она сказала какие-то вещи непонятные, человек думает, так, она, наверное, видит. Сегодня самое идеальное время. Сегодня вы можете многим насладиться, больше, чем когда-либо в истории. Мы не идеальны, но мы движемся вперед. Скорее всего, мы движемся более правильно. Время покажет, но мы сегодня живем в мире таком равенства, да, более или менее, где все примерно получают одно и то. Да? Конечно, есть регионы, там, мир, не одинаковый, и где все, все одинаково. Вот, но как бы у всех есть возможность, право быть более независимыми, нужно просто заслужить и лучше я посмотрю как играет например как мы устроены мы лучше посмотрим как Майкл Джордан играет буду я смотреть на себя там то есть обычно мы получаем то что мы заслуживаем в большинстве случаев это именно так чтобы заслужить больше нужно сделать больше во всех этих направлениях наш я э, иногда предают бизнес партнеры иногда запускаете бизнес который он просто был не вовремя запущен вы прогорели там у кого-то есть травмы в жизни да, статистика там есть различные там дети рождаются не в самых хороших семьях, да. Нельсон, который сидел 27 лет, просто за то, что боролся за качество, за справедливость, за лучшую жизнь в его стране, это глубокие травмы. Стив Джобс отдал всю свою энергию на построение этой компании, с которой бывали, и просто сидел где-то у где дома, да, там пытался что-то. Даже от рака умер, не просто от рака, потому что виды, которые его. Да, есть определенная возможно, несправедливость, но важно только одно, как вы сыграете, несмотря на вот эти вещи, важно только это, и это должно вас волновать. Вы сыграли важную вашу роль, часть в этом мире, я хочу, чтобы вы обрели больше навыков, навыков вашего внутреннего характера, чтобы вы стали лучше в тех вещах, которые увеличивают вашу смелость, терпение, мудрость, фокусировка интенсивность, сосредоточие, все вот эти вот вещи. Хотите больше денег на счету, начните а, там, служить денег, начните понимать, что такое деньги. Взаимоотношения, начните понимать эти, научитесь понимать там друзей там, да. То есть, хотите больше денег, научитесь больше понимать этих самых деньгах. Это единственный путь, чтобы увеличить факторы заслуживания, именно ведь улучшить фигуры, начните не тем, что позволит вам это сделать если вас сегодня вы смотрите на себя да, да и вам что-то не нравится и вы понимаете я заслуживаю большего вот поэтому если сегодня вы например выглядите так ну например как вас не устраивает это потому что вы много ели наверное, вы мало двигались на много ленились чтобы получить лучшее надо заслужить это хотите делать тело там более потянутое что делают там, атлеты? Они стоят в 5 утра или в 7 утра, тренируются, они заслуживают, так. он бомбит, он, он работает над этим. Может быть и генетика, может еще что-то, но все можно всегда изменить. Вы соревнуетесь сегодня только с самим собой. Вы не вините жизнь, вы не вините страну, не вините куратора, лидера, компанию, систему. Вы интересуетесь больше на самом себе. Вы фокусируете свое внимание на том, что вы делаете. Потом вы делаете каждый день, ложитесь каждый день спать намного, чуть-чуть, немного умнее. Шаг за шагом каждый день немного лучше, чем Дженнифер Локес, да, Она, не самый лучший голос у нее. Но ее, ее шоу всегда интересные, Она делает то, что людям... Вы скажете, вот этот актер там не заслужил, у него нет таланта, он идиот. Там. Все не так просто на самом деле. Потому что... Может, он не лучше в актерстве, но он часть этой сцены. Он должен там быть. Это фактор его заслуги. Он это заслужил. Дженнифер Лопес, она танцует. Она красиво танцует, она выживает, она дает правильную музыку. То, что людям нужно. Может, у нее не самые лучшие там, параметры, но она дает то, что людям интересно. Потому что она, она интересуется тем, что нужно людям. Она изучает. И это, вот, например, если мы возьмем черты, характера, моральный характер, он говорит баланс. Злым быть просто. А вот быть злым в нужный момент, нужным человеком, правильно интенсивно это сложно. Вот если у нее не самый лучший голос, ну, она может нам зас, заслуживать свою известность. Может быть, у нее есть баланс. Она компенсирует это другими вещами. Хотите стать известным, крутым, там, далее давать команду. Если вот вы посмотрите на то, какие туры организуют некоторые, вот это все попробуйте, попробуйте хотя бы организовать там 20 человек. Попробуйте организовать хотя бы 5 человек. Иногда одного не можете сорганизовать. А тот человек, он организует он, он, огромное количество людей, сцены, все это. это задействовано огромное количество людей, которые что-то делают. И в итоге, то, что получается. Все, требует, все в нашем мире, они не создаются просто так. Все требует усилий. Огромных усилий мать. Проще всего ничего не делать. Просто пользоваться, критиковать. Знаешь, как говорят там, критикушку предлагает предлагаешь, да, там делай. Вот профессионалы, чем они отличаются, они делают так, что как на... это выглядит на самом просто. То, что они делают, это. Смотришь на игру Майкла Джордана, там чуть ли не летает на площадке. Думаешь, ну я сейчас тоже так прыгну, да. Понимаешь, что невозможно. Каждый раз, обучаясь шаг за шагом, вы будете к этому приближаться. Также и в бизнесе. Шаг за шагом вы будете больше, ближе подходить к этому. Я хочу, чтобы вы были именно тем человеком из того класса, который интересуется, который знает, понимает, что происходит внутри. Тот, кто внутри этой темы. Фокусированного, знающего своего дела, знающего то, что он хочет, понимающего, да. Я хочу выбрать из этого класса каждого из вас. Я хочу поставить деньги, хочу, чтобы вы были этим, этими людьми. Теми людьми, на которыми можно положиться, на которых. Люди, знаете, как говорят, ой, у меня есть там супер идея, я стану миллиардером там. Да миллиард этих идей, которые не существуют, которые ничего не стоят. Даже если они что-то нет. Идеи, просто идеи, они не сделают вас богатыми. И люди, которых, которые стали миллиардерами, у них даже не было идеи. Сэм Уолтон, он, он не изобрел супермаркет, да там, не изобрел систему скидок, распродаж и так далее, он просто Walmart, вы знаете все, да, сеть самых крутых, одних из самых крутых маркетов штата. Что он сделал? Он просто взял то, что уже было, соверш... все, что было до него, и он усовершенствовал. Он сделал это немного лучше, так как он э, был этим заинтересован, он был осведомлен. Все свое время проводил по 8 часов в сутки в магазинах конкурентов, изучая, что они, изучая как расположены товары. Он замерял размеры полок у конкурентов, то есть насколько э, просто человеку дотянуться. То есть все вот эти вот такие вещи, такие мелочи. Таким образом он построил одну из лучших Сетей супермаркетов Лома. И эта сеть сегодня стоит миллиарды долларов. Человек сделал это, с нуля, совершенствовал, взял то, что было, и сделал это лучше. косо тоже сказал, знаете, да, один хороший художник копирует, крадет. Вот все начинается с того, у кого вы можете взять идеи и использовать их, улучшить. Все это собрать в свою уникальную формулу успеха. Так я хочу, чтобы вы записали несколько, несколько, некоторые вопросы или поучиться тоже, да, то есть, не просто так этот урок для вас, я хочу, чтобы вы друг друга учились, да? каждый урок для вас чем-то ценным. Вот, первое, что вы хотите, вот какой план вы хотите сделать, чтобы начать заслуживать то, что в вашем бизнесе еще где-то там, неважно, Это первое, слышно, да, меня? Если вы хотите там, лучше в бизнесе, что вам нужно, в любви, там как ваш план, что вы собираетесь сделать, от 1 до 10 напишите свой уровень, то есть фактор вашей осведомленности, в том, чем вы занимаетесь, от 1 до 10 бизнеса, от 1 до 10 здоровья, да, любви, счастья и так далее. Напишите вот этот фактор осведомленности, то, в чем вы хотите, то, чем вы занимаетесь, или в том, чем вы хотите успеть там да, лучше. Да. Как вы думаете, что можно исправить? как можно это улучшить? Вот. И третий вопрос, поставили бы вы на себя в том самом классе, вот сейчас, поставили бы вы на себя? Надо быть честным, с собой, да. поставил бы я на себя. Да. Или там на вашего бизнес-партнера? Себя как на бизнес-партнера. Да-да-да, на себя как на бизнес-партнера. То есть поставили бы вы на себя. Если бы не поставили, то надо, надо, надо улучшаться, да. вот. Понять, где нужно. Вот и все.